вступило летнее время. Честно говоря, не знаю, почему разработчики решили так рано добавлять летнюю обнову. Ведь, например, у нас в Москве еще все в снегу. Но, как по мне, это не главное. Самое главное то, что в данном обновлении разработчики решили вопрос оптимизации. Последнее время довольно много игроков жаловались на большое количество крашей. И в данном обновлении, как лично я протестировал вчера сам, за три часа игры меня ни разу не крашнуло. Я не знаю, как у тебя, отпиши мне в комментариях, как у тебя сейчас обстоят дела с крашами, как вообще обстоят у тебя дела на Барбихе? Ничего нового нам пока не добавляли. Глобальная обнова нас с тобой ждет впереди. Я хочу тебе сказать по секрету: я видел список обновлений. Пока я, к сожалению, не могу с тобой им поделиться. Но обнова, которая нас ждет впереди, реально топовая. Добавят новые крутые механики, добавят то, что мы так с тобой давно ждали. Добавят даже то, то, что я так давно просил добавить разработчиков. И как только у меня появится какая-то информация, какие-нибудь новые секретные скрины, я, конечно же, сразу с тобой всем этим поделюсь. Пока нам, естественно, остается только ждать. Но я думаю, ты прекрасно помнишь те самые скрины, которые я тебе уже неоднократно показывал, с той самой обновленной барвихой. Барвиха, которая будет превращаться в Москву. Новые крутые здания, новые крутые интерьеры. И это я хочу тебе сказать меньше всего того, что разработчики планируют добавить уже в одном из будущих обновлений на Барвихе РП. Ну а пока что мы с тобой продолжаем играть и развиваться на новом девятом сервере Барвиха Успенская. Дела у меня здесь обстоят по-прежнему неплохо. Все так же я занимаюсь бизнесом, конкретно торговым центром. Мне капают довольно неплохие доходы, которые я трачу на нашу ютуберскую семью. Недавно я закупил новые тачки, а именно гелик G65 для наших заместителей и для вас моих подписчиков, Новый Крутой дорогой электрокар, конкретно BMW i8. Доступны все подобные автомобили уже с первого ранга, так что пользоваться ими могут абсолютно все. Кстати, наша семья вошла уже в топ-2 по рейтингу. И я думаю, топ-1 не за горами. Обязательно вступай в нашу семью. У нас также имеются захваченные зоны, у нас также имеется зарплата для всех игроков. Крутые электрокары, которые не нужно заправлять. Все это мы делаем для наших подписчиков. Стараемся с такими ютуберами, как Каспер Ван и Мишка Плюшевый, которых, я думаю, ты и так прекрасно знаешь. Ну а по плану у меня что? По плану у меня, конечно же, продолжение съемок пути бомжа. Я знаю, ты давно просишь, ты давно ждешь новую серию. Я уже отснял данный материал, отснял я еще его в зимнем сеттинге. Так что путь бомжа скоро ты снова увидишь на канале. Я дико перед тобой извиняюсь за то, что так долго не было новых роликов на канале. Дело в том, что у меня были серьезные семейные проблемы. Да и помимо этого, как ты помнишь, не так давно у меня накрылся телефон. Я покупал планшет, съемка меня на нем и игра не устроила. Я ездил, его сдавал, покупал новый телефон. Короче, какой-то сплошной геморрой и просто какая-то полоса неудач. Но я надеюсь, что уже в скором времени все это закончится. Я максимально сейчас настроен на быстрое решение своих проблем и продолжение съемок крутого контента для тебя. Надеюсь, что ты на меня не в обиде. Надеюсь, на твою поддержку. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно.